Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Когда-то очень давно, леток, пожалуй, 15 назад, мы большой компанией решили устроить себе отпуск в Хорватии. Арендовали маленькую яхточку и очень славно прошвырнулись вдоль побережья. Каждый вечер бросали якорь в новом месте. Знаете, солнце, лето, жара, чистейшее море, прибережные городишки, каждый раз новые. Так вот, я буквально подсел на жареную рыбу. Практически везде по всей Средиземке такую готовят. Она, знаете, такая в хрустящей такой панировки маленькая, жареная. Ее в меню так и называют small fried fish. Вчера в магазине отоваривался, а там как раз таки завезли свежего анчоуса. В черному его хамса называют. Смотрите, какой красавчик. Чудо, просто чудо. Решил порадовать себя, но начну я с соуса. Приготовлю классический алиоли. На канале есть ролик про упрощенную версию. Я решил сегодня потрудиться, собрался с духом и сделать все по классике. Понадобится чеснок, немного соли, оливковое масло. экстравержен ароматное и рафинированное. Тоже оливковое, понятно. И очень много терпения. Классически готовят вступки, добавляя к истолченому чесноку масло по каплям. Буквально по каплям. Дело очень небыстрое. Я бы даже сказал, муторное. Масло начинаем добавлять только после того, как чеснок уже растет такую водородную кашицу. Понемногу, по чуть-чуть. Слушайте, почти 50 минут жарко, муторно, чтобы я еще раз, нет, буду делать не классический. Нет, этот на вкус, конечно, полегче, что тут говорить. Вкусно, но, слушайте. Если вам не жалко, 50 минут, а то и часа делайте. А так лучше не морочите себе голову. Делайте с яйцом, блендером. Быстро, вкусно, здорово. Теперь надо разобраться с рыбой. Разобраться это значит выпотрошить. Тоже дело не быстрое, потому что рыбеха-то мелкая. Зато дальше все довольно просто. Яйцо, соль и перемешать. Панировать лучше смеси пшеничной муки и кукурузного крахмала. Соотношение примерно один к одному. Делать это можно, конечно, красиво, кинематографично, по одной рыбке в панировку опускать. Но я для ускорения процесса воспользуюсь крестьянским методом. Пакет, панировка и рыбеха. Перехватить вот так вот. И потрясти как следует готово. Смотрите, все очень быстро и вся рыба равномерно запланировалась. Теперь сборка. На скорду сразу немного масла. И рыбу сюда же. Теперь еще масло, теперь уже побольше. И вот только сейчас начинаю обжарку без крышки, причем во время обжарки рыбу не трогаю. Она мелкая, поэтому румянится достаточно быстро. Пора переворачивать, но сначала сливаем масло. Теперь ждем подрумянивание второй стороны Можно садиться за стол Очень быстро готовится Лимон обязательно понадобится Помните, да, что я вначале говорил Такую рыбу в ресторанах пиво подают Ой, холодненькая. Холодненькое. Отлично. Рыбку сначала без соуса, но с лимончиком. А можно на самом деле позвоночника голову не отрывать, если рыба достаточно мелкая. Это, конечно, крупновато. Когда мелкая, я прям так целиком ем и мне нормально. М -м -м, обожаю. Поджаренная, хрустящая, как семечки. Красота. Вот сейчас соусом. Классно. Ну, соус на самом деле такой классный, вкусный. Это классический такой э, испанский соус, что лучше его даже с багетом. Так. Вот так вот. Рыбка. Соус лиоли. певчанская, Красота. Как будто снова отпуск, снова я на море в Хорватии на яхте и моложе на 15 лет. Красота. Готовьте. Пробуйте таким макаром приготовить моеву кильку, что найдете. Даже мороженую можно таким макаром приготовить, нужно разморозить ее, естественно, медленно. Очень просто и очень быстро. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!